Пусть покорятся на земле вам все вершины Вам сил небесных, фарта, веры Мы защитники новой России Добровольцы, оплод, ополчения Дай вам Бог нескончаемой силы Лишь свобода имеет значение Пусть дружба — это вечно свято И не в чести предательство и лесть Я рюмку подниму за вас, ребята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 Добровольцы, оплод ополчения дай вам Бог нескончаемой силы, лишь свобода имеет значение. Белый мир кричит вам след за вас, мужчины, За вас, защитники, герои, офицеры. Пусть покорятся на земле вам север сын, Вам сил небесные, и веры. Вы защитники новой России, Добровольцы, оплод, ополчения. Дай вам Бог нескончаемой силы, Лишь свобода имеет значение. И целый мир кричит вам вслед за вас, мужчины,